Президент Путин, развивая тему сбежавших российских капиталов, предложил предпринимателям подумать, не пришло ли время возвращать деньги обратно в страну. Это выгоднее даже не из патриотических, а из экономических соображений. Сами бизнесмены говорили, что с точки зрения прибыли российская экономика в условиях политической стабильности для них интереснее, чем шесть, максимум восемь процентов в зарубежном банке. К тому же не секрет, что западные страны заинтересованы в использовании этих средств в собственных интересах и уже давно к ним присматриваются. Напрашивается или вспоминается сразу э, простая русская мудрость. «Дружба дружбой, а табачок врозь». Вот у нас очень хорошие отношения складываются со, множ, со многими нашими партнерами. Но, российские, э, но западные экономики, которые сегодня располагают этими ресурсами российского происхождения, не заинтересованы в их изъятии.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 Thank <laughs> you.